Здравствуйте, уважаемые студенты! Своеобразной визитной карточкой соискателей вакансии является профессиональное резюме. Поговорим о требованиях к резюме и особенностях его написания и оформления. Традиционно принято выделять три типа резюме – хронологическое, функциональное и смешанное или комбинированное. Хронологическое резюме предполагает последовательное изложение всех мест работы с указанием дат. Функциональное резюме характеризуется описанием профессионального опыта, навыков и достижений без указания дат и организаций. В смешанном резюме, функционально-хронологическом, на первое место ставятся умения, знания и прочее достоинства, а конкретные данные о месте работы или учебы отходят на второй план. Резюме – это в сущности элемент делового общения. Поэтому для начала обратите внимание, как вы собираетесь этот документ оформить. Имейте в виду, что недопустимо смешение в резюме различных стилей шрифтов, виньетки и картинки. Нецелесообразно применять в резюме разные шрифты. Шрифт должен быть достаточно крупным 12 12-й, 14-й кегль чтобы было удобно читать, как и интервалы между строчками. В идеальном случае резюме должно помещаться на одной странице формата А4. Однако, допускаются резюме объемом в 2-3 страницы. Как бы то ни было, самая важная ценная информация о вас, как о работнике, должна быть размещена на первой странице. Также можно разместить на первой странице резюме свою фотографию, при этом она должна быть хорошего качества, делового плана и выглядеть достойно даже в черно-белом варианте на случай, если ваши резюме будут изучать в печатном видео. Теперь поговорим непосредственно о том, какая информация должна быть представлена в резюме и в какой последовательности ее лучше размещать. Чтобы информацию в резюме было легко воспринимать, она должна быть четко структурирована. В офисных приложениях есть различные шаблоны резюме. Можно воспользоваться одним из них. Однако запомните, никогда не пишут резюме в виде сочинения или автобиографии, не употребляют местоимения Я и Третьего лица. Начинается резюме с заголовка. Не следует называть этот документ анкетой, справкой, объективкой или автобиографией. Затем вы указываете цель составления резюме. Это очень важная строка в резюме. Она выполняет несколько функций. Во-первых, наличие в резюме четкой цели характеризует вас как человека разумного и ориентированного на достижение конкретных результатов. Во-вторых, из этой строчки работодатель узнает, какую именно работу вы хотели бы получить. В-третьих, иногда в этой части резюме кандидаты указывают приемлемый для них уровень оплаты труда, что также дает работодателю четкое представление о финансовых ожиданиях кандидата и уровне его притязаний. Порой вместо цели кандидат в резюме пишет такую или очень похожую фразу. Цель – найти интересную, высокооплачиваемую работу – чтобы наиболее полно реализовать свой потенциал и применить свои знания и навыки. В целом, конечно, фраза звучит достойно, но работодателю останется только придумать самому, что значит интересная работа именно для этого кандидата. Кроме того, он должен будет угадать, какой рублевый эквивалент соответствует понятию «высокооплачиваемое», а также догадаться, какой потенциал кандидат собирается реализовать в полной мере, какими такими уникальными знаниями он обладает и что умеет делать по-настоящему хорошо. Запомните, в резюме нет места общим фразам. Указывается одна должность, в крайнем случае две-три смежные, на которую претендуется искатель. Например, соискание вакансий сервис инженера. Можно также указать одну специальность, но несколько направлений. Например, цель соискания вакансий переводчика, переводчика-референта, секретаря переводчика. Далее в резюме указывают фамилию, имя отчество и личные сведения, дату рождения, число месяц и год, не рекомендуется писать возраст, место рождения, прописку. «Гражданство», «Семейное положение». Используются кратные, краткие формулировки «Холост», «Не замужем», «Женат», «Замужем». Наличие детей их количество. Следующий раздел резюме «Контактная информация», «Адрес», «Телефон», «Электронный адрес». Далее вы отражаете в резюме сведения о вашем образовании. На данный пункт делайте упор, если у вас нет опыта. Раздел заполняется в обратном хронологическом порядке, от последнего места учебы к первому. Он включает период обучения, полное название учебного заведения, факультет, отделение, кафедру, направление и профиль подготовки для бакалавров и магистров, квалификацию специальность по диплому для закончивших специалитет, обучение в аспирантуре и другое. Если вы заработали красный диплом, обязательно отразите это в своем резюме. Если соискатель учится в настоящий момент, то необходимо указать год поступления, название учебного заведения, отделение, факультет и или специализацию, курс, форму обучения. После основного образования имеет смысл указать информацию о прохождении курсов повышения квалификации и ином дополнительном образовании. Следующий раздел резюме «Профессиональный опыт». Здесь перечисляются места работы в обратном хронологическом порядке. Даты, год поступления, год увольнения, название организации, лучше с указанием формы собственности, город. В тех случаях, когда профессиональная деятельность протекала в нескольких городах, род деятельности организации, занимаемая должность, должностные обязанности. Следует использовать точную, общепринятую, понятную терминологию. Приветствуются четкость и краткость изложения. Обязанности следует указывать списком, так их легче прочитать. Если вы только что окончили ВУЗ, то вместо опыта работы напишите о практиках и стажировках, которые вы проходили. Далее в резюме вы указываете свои профессиональные навыки, необходимые для работы. В этом разделе вы пишете о том, что владеете компьютером, с перечислением программ, которым умеете пользоваться. В резюме IT-специалистов этот раздел может оказаться весьма внушительным, так как они должны будут указать языки программирования, на которых умеют работать, среды программирования и прочие профессиональные нюансы. Целесообразно указать иностранные языки, которыми владеете, а также уровень вашей подготовленности в этой области. Пожалуйста, помните, что если вы пишете, что свободно владеете английским языком, то работодатель уже в ходе телефонного разговора может предложить вам поговорить по-английски. Достаточно часто случается, что люди переоценивают свои знания иностранных языков. Кандидаты, которые напишут в резюме, что владеют разговорным английским, оказываются совершенно не готовы к тому, что часть собеседования с ними пройдет именно на этом языке. Если ваши знания иностранного языка находятся на низком уровне, то лучше в резюме вообще ничего не писать. Если же вы все-таки научились читать иностранные тексты, то так и напишите. Английский язык, чтение со словарем. В этой же части резюме надо сказать о наличии водительских прав, стажа вождения, об имеющемся личном автомобиле. Особенно если вы понимаете, что вакансия, на которую вы претендуете, предполагает использование собственного автотранспорта. Также среди профессиональных навыков может быть указано знание машинописи, ведение документации, деловой этикет, заключение сопровождения договоров, поиск клиентов, опыт работы с клиентами, умение вести переговоры, опыт преподавательской деятельности, подбор и или обучение персонала. Последний раздел резюме – дополнительные сведения, в котором соискатель указывает все то, что считает нужным сообщить о себе работодателю, имеющие непосредственное отношение к работе. Спорным является вопрос размещать информацию о личных качествах и хобби-увлечениях. Специалисты по трудоустройству отмечают, что подавляющее большинство кандидатов пишут о себе, что они ответственны, исполнительны, коммуникабельны, легко обучаемы, неконфликтны и целеустремленны, а также трудолюбивы, доброжелательны, и требовательны к себе и своим подчиненным. Однако после собеседования некоторые менеджеры по персоналу вычеркивают из резюме кандидата многие из этих личностных характеристик как несоответствующие действительности. Умный кандидат не станет описывать свои увлечения, которые могут вызвать неоднозначную реакцию других людей. В качестве увлечений можно указывать занятия спортом, что будет косвенно свидетельствовать о хорошем здоровье кандидата, чтение специальной художественной литературы и прочее социально одобряемое занятие. В заключение напомню еще раз. Резюме должно быть максимально привлекательным для работодателя, но оно должно быть абсолютно правдивым. Рекомендую вам попробовать составить собственное резюме, опираясь на образцы, данные в материалах к теме. Желаю успехов. Спасибо за внимание.